Добрый день, дорогие друзья. И в этом видео я хочу вам показать, каким образом я буду укрывать оземину на зиму. Я сделал вот такие вот укрытия. Это обычные просто колышки были сначала. Здесь может быть видно. Вот три колышка между собой соединены перекладинами. Здесь и сверху с помпон. Вот. Так это выглядит сейчас. Две зимины у меня, две стойки для укрытия. И сейчас я их закрою. Вот здесь можно увидеть. Зашел газон. Не знаю, видно, на видео не видно. Покажу чуть-чуть То есть я здесь перепахал поле, засел деревья, садил деревья и посел траву. Так сейчас выглядит. На заднем фоне это укрытие для грядок с курмой, и там частично орехи и павлонни тоже. так это сейчас покажу поближе. Ну а здесь сейчас подойду поближе, покажу зимину, попробую поменьше, вот так она сейчас выглядит, 16 октября, перепады температур были, естественно сбросила листву, Вон там вдалеке виднеется, даже маленькая, вот их я и буду сейчас укрывать, земля мягкая, вообще провалится, он с УД оставляет, Не буду стараться аккуратно проходить. стараться делать по центру аккуратненько вот так вот как раз по центру а потом вокруг я еще прижму земля мягкая очень хорошо ходит землю прям шикарно входит так следующий Вот так это выглядит, сейчас вам покажу, сейчас пока я ничего делать не буду, а чуть позже я положу, наверное, кирпичики и прижму, а так очень хорошо встала, вот у глубоко земля, земля мягкая, вот так вот кучками зашла трава, С они были. Неравномерно рассыпано, Надо в итоге заполонить все, как бы растет. Вот так вот, поэтому в этом году решил две зимины высадить под укрытие и попробовать посмотреть, как оно перезимует, себя будет чувствовать. Но ну, а это следующее из видео. Ну а на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если понравилось видео. Если у вас есть вопросы, пишите их в комментариях. До встречи в новых видео на канале. Пока!